22 у нас традиционно проходит это городской фестиваль уже в 11 раз основная суть фестиваля где команды приезжают и строят собственно свой дом снежную кижину на время на качество пока предварительно 163 команды ну это около 500 участников традиционно у нас хаски катают олени фотозона улица мастеров это основные активности на которых можно собственно участникам в свободное время от строительства поучаствовать.